здравствуйте дорогие друзья с вами владимир тюняев и вести валкон сегодня у нас в гостях ратников борис константинович генерал-майор разведчик ветеран афганской войны сотрудник бывшего комитета государственной безопасности мы сегодня поговорим о трех основных темах это тема безопасности и защиты от внешних воздействий которые могут быть оказаны на человека. Вторая тема – это критические ситуации и как себя в этих критических ситуациях вести человеку. И третье это о душе, о любви, о детях и вот о жизни нашей. Как нам в этой жизни быть? Борис Константинович. Я приветствую слушателей и постараюсь то, что я знаю, поделиться с вами, может быть, это и пригодится в жизни. Я раньше занимал должность первого заместителя, начальника главного управления охраны, и отвечал за безопасность первых э, лиц страны э, с точки зрения значит, защиты их от внешних воздействий, от пси-воздействий и так далее. Поэтому то, что по опыту наработанно, можно сказать, я могу с вами поделиться. Первое, чтобы, что мне хотелось бы акцентировать на чем внимание, это чтобы человек понял, что мы с вами представляем собой самонастраивающую, самоисцеляющую энергобиосистему. И вот... Этот механизм самонастройки и самоисцеления, он может сработать только тогда у человека, когда у него достаточно внутренней энергии. Как показывает практика, сегодня у каждого из нас Проблемы различных выше крыши. И эти проблемы, они у нас всю внутреннюю энергию растаскивают. И поэтому у человека нету внутри вот достаточного потенциала для того, чтобы у него включился механизм самонастройки и самоисцеления. Необходимо понять, физику вот этого воздействия. Физика воздействия психотронного луча. Да, и вот с глаза она одинакова. На чем она основана? То есть человек, мах или экстрасенс, который может концентрировать на какое-то время свою мысль, удерживать, угу. он влияет так же, как и психотронный луч на сознание человека. С чем это связано? Это связано с тем, что нарушается электропроводимость ДНК при этом. В то наводит стоки в генах. И в это время человек утрачивает чувство реальности и становится податливой к управлению сторонами. Ему можно поставить любую программу. Но вот эта концентрация мысли, тот человек, который может там сглазить или еще чего-то это не у каждого это вы попробуйте вы сразу поймете о чем поет э, газманов мои мысли мои угу. вы поддержите хоть э, полминуты там или минуту одну мысль удержите в голове у вас не получится потому что это нужно или природные э, вот эти вот качества или э, тренировка мощная угу. раньше. Допустим, когда наши слушатели поступали в высшую школу КГБ СССР, то они проходили соответствующее тестирование. Их где-то на 450... 500 человек выявлялся один вот с такими природными задатками экстрасенсорными. Угу. А потом уже с ним работали отдельно, где-то развивали, направляли на какое-то направление и так далее. И поэтому лучшая защита от всех вот этих воздействий – это человек не должен бояться, он не должен в это верить. Потому что это, если он поверит, он сам себя будет на это программировать. За страх да. – это разруш, да. тропинка к разрушению личности. И любой страх, он да. разрушает личность. Недаром говорят, я вот на своем примере могу сказать, когда я приехал в Афганистан, первую командировку, ну, попадал под обстрелы, под нападения и так далее. И, естественно, полтора месяца моя психика никак не могла адаптироваться, поскольку был какой-то страх. А потом вдруг через осмысление пришло, что если по судьбе мне положено сложить здесь голову, значит, я и сложу, как бы я там ни прятался, ни избегал угу. и так далее. Недаром пословица, значит, смелого пуль боится, смелого штык не берет. Как только у меня этот страх прошел. Все у меня я внутри успокоился, потому что любой страх он начинает притягивать к себе ту ситуацию, которую человек да. боится. Поэтому не надо ни во что в это верить. Главное, вы себя постараетесь уравновесить, когда вы находитесь во внутреннем равновесии природная защита срабатывает, то есть вот то, что наш механизм включит самонастройки и самоисцеление, и все будет нормально. Почему и считается, что все наши неприятности, все наши страхи, они зарождаются сначала на уровне духовной сферы? Поэтому будет душа чистая, будем нормально думать, контролировать свои мысли, не пускать всякую ментальную грязь вовне, значит, и у нас и защита будет своя. Это понятно. Это с точки зрения ментального воздействия и, можно сказать, астрального, тех угу. людей, которые угу. готовы. Да. и обладают этим даром, угу. или приобретенным, или врожденным. Но есть ведь еще и технические воздействия. Я, насколько помню, вы рассказывали в одном из интервью, было воздействие на вашу жену. Когда мы начали работать с этими технологиями, то э, те сотрудники, которые обладали этими качествами, в отличие от меня, они сказали, мы тебе поставим мысленную защиту для того, чтобы ты не реагировал на эти воздействия. А с женой получилось, естественно, никто ей никакую защиту не ставил. А машина, которая была установлена, что это из американского посольства, она стояла где-то метров 20 от моего окна в переулке. Я приехал уже поздно, это было где-то около час ночи, жена уже спала, я попил чайку, лег, только я стал засыпать, и вдруг она через меня перелазит, и была открыта одна створка окна, а окна тогда еще были не пластмассовые окна, а старые, mm -hmm. и створки были узенькие, mm -hmm. и она туда по поясу уже вылезла, и ей просто бедра не дали возможности выбросить туда. Угу. Я сразу ее за руку прихватил, значит, вытащил сюда, закрыл это окошко и смотрю, машина с подфартниками стоит. Наше наружное наблюдение выявило, чья эта машина, поскольку ночью они меня вели из Кремля и два раза. Попали в поле зрения нашей наружки. И я ей спрашиваю, что случилось? Ты чего? Она говорит: там тебя убивают, ты кричишь на помощь, и я выхожу в дверь тебе помочь и так далее. Какой-то сон вот такой чудной. Я не стал ее пугать, ничего. И я говорю, ну ладно, мы переедем в следующую комнату, завтра да. сейчас доспим, здесь я закрою, все. Такой этот э, момент случился. Да, и этот момент, э, вот та книжка, которую я да. подарил, там э, трое высокопоставленных чиновников Советского Союза, все каждый выбрасывался из окна. Э, Кручина, управ делами Совета Министров СССР, потом Лисоволик, секретарь один московского этого райкома uh -huh. и так далее. Потому что, да, механизм мне неизвестен, как uh -huh. это действует, поскольку я не специалист в этой области. И вот я с людьми делюсь только той информацией, которая мне стала известна в процессе вот моего общения с такими людьми со специалистом. Да, я этим не занимался. Я mm -hmm. просто использовал, применял вот людей с сенситивными способностями для решения наших специфических задач. Да. И поэтому то, что мне пришлось от них узнать, и что вот то, что я узнал, оно может как-то и людям помочь сориентировать, и это да, про это я могу рассказать. Потому что эти вещи, если рассматривать их в качестве, Оружие, они закрыты. Они закрыты и у американцев, и у нас эти uh -huh. технологии, э, поскольку, как я понимаю, с помощью этих технологий можно и любые жидкости отравить. Просто вот обычный человек он, э, защититься от этого не может, если вот свои внутренние резервы просто не направят. А, да. Здесь не поможет друшлаг какой-то одеть на голову или еще чего-то. Есть электронные воздействия, которые вот также пример. Как только Ельцина избрали президента, mm. с ним стало что-то твориться непонятное. Он приходил нормально, приезжал где-то он к полдевятому, к девяти. Mm -hmm. И где-то через полчаса работы, когда люди к нему заходили подписать там какой-то документ, это стали наблюдаться у него отклонения в психике, которые выразились в том, что там, где ему нужно было подписать, бумагу в конце. А он почему-то подписывал вот здесь вверху. Угу. Он не давал себе отчеты, где эта подпись должна стоять. И потом речь у него была бессвязная. Он что-то говорил, а потом перескакивал совсем на другое. И когда э, Коржаков, мы с ним встретились, он говорит, слушай, что-то непонятно, вот с ним что-то происходит. Поскольку я был осведомлен о таких вещах, я говорю, давай мы его куда-нибудь отправим на презентацию или это, чтобы у нас в запасе было часа полтора-два. И мы здесь все внимательно осмотрим. А там чего смотреть? Там были по стенке полки поставлены с книгами. Он говорит, я тогда приглашу пару рабочих, чтобы разобрали там эти труды, еще старые, советские. значит, И так и сделали. Куда-то его пригласили, в какую-то библиотеку или музей. В общем, он уехал туда с охраной, а мы разгрузили, отодвинули стенку у противоположной стены. Там антенна. Значит, она имеет гибкую основу, на, как, бы, как на струнах натянута, uh -huh. метр двадцать на метр двадцать. Uh -huh. И здесь порядка сантиметров десяти излучатель в середине. И провод идет он подключен к розетке, там, за стенкой. Uh -huh. Я говорю, Саша, это высокочастотная это антенна. И нужно специалисты для того, чтобы определить, как чего. Значит, все мы это сняли, все поставили на место, он приехал, все нормально, никаких этих не было. И что же получается? На следующий день из оперативно-технического управления должны были приехать специалисты, чтобы сделать заключение. И так далее, потому что перед этим над его комнатой Гельцина нашли послушающую аппаратуру. Там целая комната была. все это слушали, писали и так далее. А тут вот теперь эта антенна, она не только мешала, значит, работать, но она необратимые процессы могла включить, и поэтому на следующий день, когда мы пришли, а у него в кабинете, в столе, она была закрыта там, на ключ, кабинет опечатывался на ключ, сдавался там в дежурную службу, пришли, все опечатано, все нормально, антенны нет внутри. Ну, значит, удивительно. вопрос здесь, чего там удивительно, управ делами, Тогда э, Совет Министров РСФСР, значит, был Стерликов, генерал uh -huh. э, КГБ. Uh -huh. И э, у них были все ключи дежурной службы и печати и так далее. Поэтому, чтобы естественно, что поставили эту антенну органы госбезопасности, потому что в режимных комнатах, где находятся первые лица, там никто не должен быть допущен и так далее. Но чтобы не компрометировать органы, ее просто стащили. Угу. А тот угу. человек, который должен был, значит, заключение дать, его избили и пригрозили, что с детьми будет плохо, если ты вякнешь где-то про эту антенну. И поэтому Понятно. На нет свели и так далее. Это технические средства. И эти технические средства, насколько мне известно, это готовил разведное экспертное управление ГРУ Генштаба. Значит, в 13 ведущих странах ведутся вот эти вот разработки по психотронному воздействию на мозг, на сознание и так далее. Mm -hmm. В чем они заключаются? Там используются различные резонансы. Значит, поскольку я не технический специалист, я не могу сказать, но сделать дурака можно из любого с помощью вот этих вот приборов. Просто здесь нужно определяться, когда... Вот у нас особенно весна и осень происходит у людей, у которых есть отклонение психики обострения. Mm. Они говорят, что за ними там следят, за ними это никто за ними не следит, потому что это работает та же. Навязчивые идеи. Мы говорили, что человек, как японского, как операционная система. И в этой операционной системе отдельными программными модулями в нее входит программный модуль воспитания, программный модуль обучения, образования, нахождения в специальной среде обитания. И как у любого компьютера у нас есть природные антивирусные модуль. Этот природный антивирусный модуль он представляет собой логику здравого смысла и замыкается он на левое полушарие. Но он в трех случаях он дает сбой. И это первый случай, когда человек принимает пищу, Поэтому, когда я вот, приходилось мне остав... останавливаться в монастырях, и мы торопизничали, mm -hmm. и там э, не только вот молитву прочитать перед едой, yeah. а там послушники, они через каждые пять минут сменялись, они постоянно читали молитвы. И когда я спросил у владыки, э, настоятеля монастыря, я говорю, владыка, мы же прочитали молитву, а зачем вот послушники читают? Он говорит, а это демоны. Я говорю, какие демоны? Ну, вот по-вашему, это негативные мысли вот, угу. отрицательной направленности. Поэтому ставится защита на время принятия пищи, поскольку в это время не работает этот природный антивирусный модуль. И второй случай, когда он не работает, это когда человек засыпает сонное состояние в этот момент если здесь будут эти мусор вот этот вот ментальный он проникает это вот это полусон полу вот это переходное состояние да переходное состояние он не включается и третье когда человек находится в состоянии волнения или стресса или внутреннего конфликта то в этот момент у него также отключается логика здравого смысла. И это очень важно понять. В этот момент физика работы, как это происходит, как только человека взволновали, как только он разозлился, у него сразу включаются в работу надпочечники. Mm -hmm. И в кровь бросается огромное количество гормональных продуктов. Их всего 50, но самые главные, которые вот влияют, это кортизоны, гидрокортизоны, глюкокардиоиды. Угу. И вот эта вся избыточная гормональная дребедень, которая пошла в кровь, она приводит к нарушению белкового, углеводного жирового обмена. Как только этот обмен поехал, сразу с подсознания идет команда на отключение левого полушария, на которое замыкается логика здравого смысла. Человек переходит на правый, это чувства, эмоции, образы. Yeah. И в этот момент он утрачивает чувство реальности и делает подвержен управлению со стороны. Угу. Вот почему этим часто пользуются мошенники. Когда они приходят к пенсионерам, им чем-то их значит, взволнуют, угу. и потом подсовывают или квартиру переписывают да, там на да. себя, или вместо лекарств там, добавки дешевые дают там, и так далее. Человек в это время он себя не контролирует вот, за счет избытка вот этих гормональных продуктов. И это состояние его поддерживается биохимической реакцией. И оно будет поддерживаться до тех пор, пока мы не израсходуем гормоны. Угу. А гормоны можно нейтрализовать или израсходовать только активной физической нагрузкой. Вот почему дома, когда, допустим, муж с женой поругается, Жена начинает греметь посудой, или пылесосить, или стирать, или подметать. Поэтому она и начинает что-то делать, что связано вот с этим с активным движением. Вы должны знать свою физику хорошо. А эта физика говорит о том, что когда у вас природные наступают критические дни, то с 3 по 14 день за счет избытка гормональных продуктов в крови у вас происходит то же самое. У вас разум не работает. Логика здравого смысла в это время у вас отключена. Вы просто должны знать свою физиологию, а не где-то уповать на кого-то и так далее. Тогда вы не попадете вот в эту засаду. Тогда у вас будет все нормально. Вот. Это понятно. А что делать, когда сейчас та же молодежь подсажена на гаджеты? Вот, вот эта вся среда, которая изменилась. Это же, том, по сути, это воздействие мы, внешнее. Вот Серьезно. Я говорил о чем? Вот если мысленно себе представить психологическую карту личности, то она состоит из прямоугольника из да. четырех сторон. И вот как результат взаимодействия из четырех этих сторон формируется характер человека и способности. Одна сторона вот эта, это индивидуальная особенность психических процессов. Вот эта вертикальная сторона ⁇ это практический жизненный опыт, это профессионализм, умения и навыки. Это левая сторона, это биологически обусловленные особенности личности. Передается то, что от родителей по генетике, тип темперамента и так далее. И вот нижняя сторона, это самое главное, это среда обитания. Среда обитания на 90% значит, влияет на характер, на формирование характера человека и его способностей. Это пример, вот, та же сказка про Маугли. Попал mm -hmm. ребенок в волчью стаю и стал вести себя так же, как волчок. Поэтому вот это вот среда обитания, она на управление поведением человека влияет больше, чем все ее генетические программы. Потому что человек, он попал вот в эту среду обитания. Да, в этой среде обитания и гаджеты, и компьютеры, и все. Дело в том, что вот это, вся, весь вот этот информационный прорыв... Он, с одной стороны, он где-то помогает человечеству идти вперед, с другой стороны, он заставляет деградировать этого человека. Особенно душу. Да, душу. Здесь дело в том, что подгоняют под человека робота. Да. Мы 500 лет воспитывался человек чувственный, чтобы на чувственную сферу развивать. А у нас вы давайте виртуально общаетесь, вы то-то. Ну, да. И если человек... Он сейчас и не сможет в реальной жизни найти общего языка с собеседником, поскольку он чувственная чувственной сферы не работает. Поэтому очень важно вот это понять, что вот эти компьютерные, все эти вещи, они формируют ленность ума. Просто человек, он сознательно устроен так, что все его органы внутренние, они должны работать под нагрузкой. Как только это э, не загружается, этот орган начинает атрофироваться. И самое главное, у таких людей атрофируется мышление, потому что ему говорят, вот это вот приложение скачай, вот это, вот это, зачем угу. ты будешь мозги загружать, ты нажал на кнопочку и все. Вот а, главное, в одном из интервью я слышал, как а, вы сказали, что главное... Воздействие идет через резонанс с тем или иным органом. Техническое воздействие, в смысле несущая частота с определенной модуляцией, может обрушить орган. Это так? Да. Мы когда работали по защите вот, высших должностных лиц, мы предварительно даже где-то шли на нарушение, мы ставили рентгеновскую установку. Потому что этот аппаратик, он сам может быть, ну, вот как книжка, угу. небольшая. Он работает на расстоянии, допустим, до 10 метров, и он дает излучение импульсное, угу. значит, с частотой работы или сердца, или почек, или да, печени. Да. Потому что если человек злоупотребляет алкоголем, угу. значит, у него могут быть и почки повреждены, и печень повреждена. Если он сердечник, у него сердечные мышцы, там проблемы. И вот когда приходит, допустим, выступает кандидат в президенты, приходит человек с дипломатиком, садится там на втором, на третьем ряду и включает этот приборчик, и этот приборчик начинает вводить в резонанс тот орган получается или спонтанный отек легких или сердечная недостаточность или почная недостаточность все это маскируется под обычные заболевания тем более он был предрасположен вот к этим заболеваниям. Ну, да, понятно. если работает президент, Значит, помимо вот, металлоискателей, у нас еще и скрытая рентгеновская установка. Мы угу. просвечиваем всех. А вот в данной связи хочу нашим зрителям сказать и вам еще раз, что мы разработчики как раз устройств, которые убирают резонансы между источником излучений и биологическим угу. объектом. Вот нейтроник наш, который мы уже 20 лет предлагаем, и у нас уже миллион, наверное, пользователей. Эффективно работает вот резонанс, наверное, да. около, но ну, как минимум 20 исследований мы Это по всем странам очень, очень сделали. Хорошо. Да, угу. и эффективно, и кто видящие товарищи делают, ну, видят поле, угу. как устроено, точно просто слово в слово говорят, что вы, что вы говорите, что мы говорим, угу. что убирать резонанс между источником и Биологическим объектом. Uh -huh. а, Позвонила академик Рахманин. Пригласили его в Академию геополитических наук Кавашову. Сделать доклад по теме влияния uh -huh. электромагнитных полей. А мы три года с 2017 -го года. Вот я был участником рабочей группы в Совете Федерации. И у нас председатель, сенатор Круглый Владимир Игоревич, uh -huh. доктор наук медицинских. И Рахманин а, а, Юрий Анатольевич. И 20 ведущих специалистов. Всех институтов, которые, в том числе и военные, военно-медицинская -военно академия питерская, и вообще Саровский институт, наши, там институт медицины труда, институт медицины катастроф, все спецы, mm -hmm. которые mm -hmm. занимались исследованиями. Мы сделали доклад. Доклад серьезный. Каким-то образом тоже, наверное, вот, свыше нам помогали. Матвиенко, видимо, его увидела. В постановление внесла пункт рекомендации правительства принять федеральную целевую программу по защите населения от электромагнитных полей. И все, правительство глухо стоит в обороне. Вообще никак, никакого движения нет. Никакого. В высшей школе экономики, которая я считаю как раз угу. той пятой колонной, которая у нас есть, меня пригласили туда ребята наши, я приехал с докладом и говорю можно мой доклад? Доклад государственный. Мы раздадим участникам, а там были, американка была, доклад делала, три института психологических директора, министра образования, министр образования, э, директора Сириуса, Сочи, по-моему, Сириус, и председатель Гос, комитета Госдумы по образованию. Нам не дали раздать этот доклад, сделали свой вывод какой. Мы это все снимали, потом сделали фильм. А детям можно... Это их благополучие, они страдают от того, что у них нет телефона, 2-4 часа в день обязательно надо... Вот, вот, вот, вот представляете вот, себе, что творится? Да. Ваши рекомендации, выводы вот по этой теме? Теме, что нужно понять? Вот этот верх информационного прорыва, люди оказались неподготовлены к такому объему информации. Мы сегодня свое сознание превратили в подобие помойного ведра мы туда сваливаем всю нужную и ненужную информацию. От этого страдает психологическая устойчивость человека. И, а если психологическая устойчивость страдает, это значит, здесь и неправильные действия, и суициды различные и так далее. Мне просто хочется обратиться к слушателям и сказать «пожалейте себя». Прежде чем какую-то информацию набирать, вы сначала определитесь, а нужна ли она вам. Зачем вы забиваете себе башку вот этим всем этим мусором? Вы посмотрите, ведь ни одной порядочной передачи, сколько у нас в России можно найти хорошего, доброго, созидательного творческого, которое ведет за собой, расширяет сознание. Нет, одни убийства, одни взрывы, ну, да. одни насилия и так далее. Вы же как в помойном ведре живете во всей этой информации, пока вы не сделаете анализ, потому что восточные мудрость гласит, человек должен справляться со своими делами сам. Только таким образом он может изменить мир вокруг себя. Если он надеется на других, то только приспосабливается к миру, организованному другими. Пора заканчивать ходить рабами. Потому что, чтобы вам было понятно и очень понятно, я вам расскажу одно свое стихотворение небольшое, прочитаю, которое посвящается вам, нашему народу. За что бы наш народ не брался, нормально он не может жить. Раба, как он и не старался, не смог по капле выдавить. Привык ведомым быть по жизни, чтоб был какой-то рулевой. До самой похоронной тризны живет с надеждою большой. Чтоб кто-то взял его за руки и вывел на счастливый путь. Ушли бесчисленные муки, душевно исчезла муть. Мы даже в сказках наблюдаем, народ работать не хотел. То щука за него страдает, чтоб Емельян на троне сел, на старика и что рыбка, чтоб жил, как новый русский он. Вон вань, дурачок, с улыбкой коньком возводится на трон, царевна лебедь замок строит, гведон балду гоняет в нем, труда ему совсем не стоит, чтоб так же стать для всех царем. Живет себе мужик не тужит, лишившись всяческих хлопот, а за него волк серый служит, пока на трон не возведет. Кругом работает природа, простор давая волшебству. Весь результат лени народа в тех сказках виден за версту. Когда же все начнем трудиться, чтобы не сажать на трон царей, Чья дурость, как печать на лицах, Видна вовне планете всей. Нам без царя ужасно трудно. Его иметь должны в башке, А не сажать на трон прилюдно какого-то кота в мешке. Работать над нам руками, а еще лучше головой. Нельзя всю жизнь ходить рабами, подачки ждя очередной. Вот и все. Замечательное М -м -м -м. стихотворение. Благодарю вас за внимание. С вами был Владимир Тюняев и Вести Волкон. подписывайтесь на наш канал. С нами был в гостях Радиков Борис Константинович. До новых встреч.